Больно. Посмотри, как Ты ее кусаешь, а течет. до конца. Смотри, что ли, способен. Трубочка со сгущенкой. Это райское наслаждение. Будь смелее, подойди к ней первой. What? There's осторожно, curb. Careful, Be careful. Be careful. Be careful. Oh, I just <laughs> <laughs> Филма, филма, филма! Филма, филма, филма! О Принеси нам, зайчка. Молодец. Давай, неси не зайчка. Моя ты умничка. Как выходит, Как выхожу я? YA PASTA! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Are you okay? <laughs> oh! <laughs> did you go? Did you... <laughs> <laughs> Bye.